Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш сезон Тыквенный пирог, и это уже вторая серия. Первую я снял вчера. Ну, пока еще мало, даже никого почти нету. С подписчиков и просмотров. Ну да ладно, это не проблема. Будем снимать дальше. А в прошлой части мы остановились на том, как. Построили себе вот этот вот маленький домик, но уютный И поставили на переплавку стейки И сделали небольшую шахту Вот, вот такая вот у нас была та серия Эта серия будет немного другая Потому что как только начнется день Мы пойдем, как я уже и обещал Искать шахту. То есть... Ой. Ой-ой-ой. Ой. -ой, -ой. Ой. Вот. Да. Искать шахту. И... И... И... И... Находить. Алмазы. Ну, пытаться найти. Не думаю, что мы ее найдем. В ближайших сериях. Ну, да ладно. Сейчас нам приоритетнее найти уголь и железо, чтобы сделать... О, Железную кирку и факелов. Потому что факелов у нас только 16. А. Надо надеть нагрудник. Почему я его не могу? А! Все. Стейки, стейки, стейки. Сейчас мы покушаем. Хорошенечко покушаем, восстановимся. Вот. И что же я еще хотел сделать? Ну да ладно. Как видите, стало поменьше лагов. Но... все равно дальность прорисовки пока малая стоит. Надеюсь, скоро все будет намного лучше, чем сейчас. Да. Это, в принципе, не важно. Так. Когда же у нас наступит день? Вот. Ой, паучок. Я не буду с тобой сражаться. Что ты меня хочешь позвать на поединок? Нет. Спасибо, я не хочу с тобой сражаться. Ты какой-то восьмиглазый из стран и вообще восьмилапый. Не хочу, не люблю я вас. Пауков. Как и та серия, эта серия будет длиться тоже недолго. Вот. Ну, что поделать. 15 минут, в принципе, я считаю, то, что вам хватит, ну, посмотреть это видео и, Ну будет вам это в удовольствие потому что я не считаю то, что надо снимать по полчаса ну, в основном все снимают по полчаса, а я так вот, я индивидуален я ни за кем ничего не повторяю я решил снимать поменьше, ну, в принципе пока, может быть так надо сделать кирку есть булыжник и это очень хорошо потому что можно сделать каменную кирпу. еще мне понравилось это обновление то что показывается дамаг это очень хорошее это просто это очень хорошо настолько хорошо прямо очень хорошо вот. Ок. да ладно ну я уже немного против по практи. Ну была у меня уже практика немного я снял, на не заливал видео и... ну, уже более-менее буду ну, поменьше наверное, стану заговариваться потому что это не нужно нам это совсем не нужно потому что это будет плохо а мне нужны подписчики я же хочу, чтобы у меня было море подписчиков. Ой, и смотрите, что мы нашли, как я и хотел. Мы нашли уголь, уголь, уголь. Как же ты вовремя, как же ты вовремя. Ой, уголь, я тебя обожаю, слушай. Тебя все время так много, не то что этих странных алмазов, все время по три, по четыре штуки, даже по две и по одному, и больше не бывает. А вот тебя уголь много. Сколько мы уже накопали? 10 штук, так это еще не все. Надеюсь, это не все. Это же не все. Все. И всего. Всего 14 угля. Всего 14 угля. Да нет, такого не может быть. Как как это так? 14 угля. Да ну это вообще бред. Ребята, это бред. Вы ведь со мной согласны? День-день-день-день-день-день-день. Ура-ура-ура. Так. Так. Да, вот. Где этот паук? Где он? Да. Ах ты, вот он напал на меня. Как же я испугался, а. Так резко выскочил. Вы тоже, наверное, испугались. Вы это все видели. Да, что-то он... Какой-то паучок трезкий, Паучок. Не люблю я таких. Да. Не люблю. Паучки это зло. А. Зло. Это зло. Ой, блин, ну как так? Вообще опять какой-то бред я несу. В общем. Вообще. Капец. Это капец. Да. Так. Что-то я хотел. Что же я хотел? А. Нам палочки нужны. Палочки, палочки, палочки, палочки, палочки. Вот. И смотрите, сколько у нас уже факелов. Целых 46 штук. 46. Это вам не сколько? Не 16, не 20, а 46. Это почти 2 раза больше. А да, нет, это в 2 раза больше. Хоть как, этого в 2 раза больше. Так, так. так. Что нам еще пригодится? надо, это не надо, нет, нам вот досочки-то пригодятся, да. Меч, меч, как я мог выкинуть? А нет, мы сейчас сделаем каменный меч, да, мы сейчас делаем каменный меч, потому что деревянный меч это не очень хорошо, да, это не очень хорошо, потому что это совсем плохо, совсем. Так, ладно, пойдем. А, нет, мы лучше... Да, я думаю, мы покопаем здесь, потому что... Ну, вдруг, вдруг здесь будет шахта. Я же забыл, что я еще не поставил мод под названием «Зайнс миникарта». И это очень плохо. Хотели отправиться. Простите, ш... дорогие друзья, что я вас подвел, То, что мы не отправились в шахту. Но что же поделать по сути мы отправились <coughs> извиняюсь по сути мы отправились но в свою <coughs> что-то я приболел походу ну да ладно снимать я все равно буду Мне это не помешает немного изменится голос ну да ладно ну да ладно так <coughs> ой что-то я Ч нет? Ничего. Никакой даже железки нет. Вообще ничего. Вообще. Вообще. Так. А вот, на каком же мы уровне? А мы на 60. Это же как так? На 63-м? Это получается на каком мы тогда? Какой на каком у нас уровне? Дом. Ой, не то нажимаю вс время. На 74? -м? Это же нам еще так долго копать до алмазов. Ну, хотя я не собираюсь так копать. Я уже говорил то, что лучше найти шахту, чем так копать. Да, это очень плохо. Дорогие друзья, это очень плохо. Очень, очень, очень, очень. Так, а сейчас мы, наверное, пойдем все таки за... за за за зачем Зачем я хотел пойти? Вот зачем-то я хотел пойти, но я не забыл зачем. Вот настолько я что Вот настолько... Почему я такой забывчивый? Почему? А, все, я вспомнил. <с> <denways> <SA> oh, да. Извиняюсь то, что попросту потратил время этой серии. А хотел я сходить за за за за за песочком. Песочком. Жаль, что у нас. А-а-а! свинка там. Ну ладно, я не пойду за ней. За свинкой. В принципе, она нам не помешает, но я за ней не пойду. Потому что есть, есть коровки, которых можно вот так-то убить. Их еще и шкура, плюсом дропнется. Так, оп. Оп. Свинки мне нравятся. Они прикольные. Я их убивать не буду. Песочек, песочек, песочек, песочек. Сейчас мы тебя добудем. Весь. Весь песочек, весь, да, весь. Так. Не, не весь. Нет, не будем мы добывать весь. Пожалуй, я добуду только, только, только. Ну пожалуй вот этого хватит да да этого точно хватит сейчас мы пойдем обратно надеюсь мы не заблудимся так как прорисовочка у меня малая а вот она наша коробочка наша коробочка Оп. Ну фак, ну блин, это вообще, почему я такой косой весь кривой, не знаю, вообще, вообще, короче, какой-то я странный весь. Да, так, уголечек. уголь. Ладно, пойдем пока в шахту, пока жарится, <смех> ну жарится, плавится песок, да, плавится, он плавится, песок плавится, а вот свининка жарится, например. Или ковядина жарится. Да. Так. Угу. Надо факелов поставить. Что-то вообще ничего не видно. Надеюсь, вам в видео все будет хорошо видно. Да. У меня хоть стоит и на ярком, но все равно... Но... Все очень плохо видно. Все-все-все. А, да, если вы не знаете, если честно, я решил снимать Так мало, потому что, да, во-первых, там надо еще повозиться с Ютубом, чтобы можно было больше 15 минут. Вот Ну да ладно, пожалуй, на этом мы закончим. И с вами был Dark Man. Если вам понравилось, подписывайтесь на... подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!